Можно ли начинать разработку проекта, когда нет ключей от квартиры? Да, конечно, можно. Сейчас 80% проектов выполняются именно так. От застройщика необходимо запросить кладочный план. В нем есть все необходимые размеры, которые необходимы для разработки. Таким образом, вы сэкономите время. Когда получите ключи от застройщика, у вас уже будет проект на руках, и вам останется заниматься уже ремонтом.